Мы помолимся за эту благословенную семью? Давайте мы, да, сейчас Бахатгуль с, дет, с детками. Можно я пока, мы ждем Бахатгуль с детками, да, я скажу. Вообще, что это большое благословение было, знать эту семью. Паш. Вы знаете, когда они к нам пришли первый раз, конечно, Питер ничего не понимал. The, the и church, и мы говорим, там есть еще англоговорящая церковь, может быть, вам там and, будет and лучше. Them, like, one, uh, они съездили feel туда, feel so а потом он сказал такие вещи, он сказал... Uh, And моей then, семье будет лучше здесь said, и church. для меня это вообще очень такой показатель uh, то что, вот мужественности зрелости so, мужчины да uh, uh, like mm -hmm. mm -hmm. поэтому uh, вообще ваша семья была большим примером для нас so и мы вас не отпустим так, вы будете приезжать обязательно на море к нам. We, We, here, uh, да, да. А кто, кто хочет попасть еще на библейские занятия к Питеру? Like to to studies, Peter, once да, да. Давайте мы встанем, прострем руки. Абахадда. Да, я хотела поблагодарить всех за то, что нас приняли а, а, в эту духовную семью. Мы когда приехали, тут никого не знали, и, вы, и а, мы тут почувствовали себя частью а, этой духовной семьи, и это было большое благословение и особое... А, Особая благодарность а, пастору Геннадию и Наталье за то, что они а, нас включили в, и в служение, и Питер а, чувствовал себя тоже... Ну, он, он переживал, что у него не, а, не, нет, нет служения, и он чувствовал, что он тоже часть. И мы очень благодарны им. И Питер хотел бы подарить этот сувенир из Микронизии, где он был миссионером, а, а, пастору Геннадию и Наталье. И вот... В а, а, память... <laughs> Спасибо. Спасибо, мы бы много могли говорить об этой семье, но я думаю, что просто у нас нет времени на это. Uh, yeah, we, we family, but, uh, но Бог знает time. все дела, что, которые они делают. Да, Геннадий. <coughs> <coughs> Питер и Бахатгул, они, нес, ну, чтобы, может, не все знают, 8 лет они несли служение в Афганистане. Uh, Bahagoul, they, uh, Думаю, не каждый миссионер осмелится служить в этой стране. Like Бог и нас сейчас вот с Натальей, Потихонечку готовят uh, к, тур к Турции, сирия Мы будем молиться, чтобы мы где-нибудь в Каире встретились. Давайте мы просрем руки yeah, let's pray. <laughs> на благословенную семью Господь. Благослови, Господь, я призываю, Господь, Ильич, защиту твоей драгоценной крови, Господь. Ильич, водись со Святым Духом, Господь. Это уже опытные служители, Господь. Ильич, но Господь написано: молитесь друг за друга, Господь, сосана, слава тебе, всемогущий Бог. Просто Господь, Ильич, почва на Ней, Господь, Ильич, по молитвам и нашей церкви, Господь, Ильич, влагая в наши сердца и побуждение, Господь, периодически, когда это необходимо, Господь, вставать в молитве, Господь, Ильич, за эту благословенную семью вас, за их дочерь, которые растут, Господь. Ильич, и мы видим, какие они благословенные. Господь и Ева, и, и Кэти, Господь, отче, пусть они, Господь, вырастут мощными евангелистками, Господь. Ну, может быть, пусть они не станут мощными евангелистками, но пусть они будут, Господь очень живыми христианами, Господь, которые знают живого Бога. Спасибо тебе за эту благословенную, помазанную семью, Господь, и помажь еще и еще их служение, Господь, куда бы ты их ни послал, Господь. Слава тебе всемогущий Бог, мы молились властью церкви, Господь, на этом месте во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя. Аминь. Аминь. <клоджения> <связать> а, друзья, у нас церковь интернациональная, so и мы, как иудеи по духу, мы не можем отпустить миссионеров без арона благословения. Without, uh, В книге Бемидбар Господь сказал Моше Моисею In one of the books in Bible, God said to us. In the book of да благословит вас Господь и сохранит вас Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас Да обратит на вас Господь светлое лицо свое И на всех ваших путях подарит вам свой Божий мир Божий шалом Бешем Ишуа хамашиах во имя нашего Господа Ишуа Мессии Иисуса Христа Аминь Аминь Аминь Слава Богу Брахот Слава Богу за Божию.